Самый интернет магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзоре автомобильный набор инструментов от компании Топтул на 150 предметов. Топтул профессиональный инструмент высокого качества. Производится инструмент на острове Тайвань. Набор поставляется в таком картонном ящике. Набор не маленький, большой. Перечисляется на упаковке достоинства инструмента. Правда здесь на английском языке все. Материал изготовления ванадевая сталь. Также стандарты набора, международные. С обратной стороны есть комплектация самого инструмента. В наборе два рабочих квадрата, одна вторая дюйма и одна четвертая дюйма. Две трещотки идут, трещотки силовые, 36 зубьев, разборные, внутренняя часть заменяется, то есть можно купить отдельно трещоточный механизм, он продается отдельно ремкомплекты флажковый переключатель право-влево и фиксация головки на трещотке и также быстрый сброс рукоятка идет пластиковая надпись Top Tool на рукоятке и номер по каталогу, также имеется на самой трещотке что такое номер по каталогу, это вот есть каталог Top Tool инструмента по номер вы можете найти данную трещотку в каталоге. То есть это означает, что также инструмент у вас оригинальный. Длина трещотки под 1,2 дюйма составляет 265 мм. Трещотки на 36 зубьев силовые. Трещотка под 1,4 дюйма 145 мм и также на 36 зубьев. Разборная, имеет фашковый переключатель и также номер на металле воротки в наборе у нас три воротка Т-образный вороток длина 250 мм он также служит как и удлинитель если снять переходник Удлинитель 250 мм этот адаптер вы можете использовать для перехода с 3-8 на 1 вторую это у кого есть дополнительная трещотка или вороток 3 восьмых дюйма Так, вороток Г-образный, 250 мм. То есть можно подсоединять трещотки с двух сторон. Вернее, трещотки головки. Вот. Также номер по каталогу и надпись ТОКТУЛ на металле. В данном случае это номер АФАН 1610. Вороток шарнирный. Длина 360 мм. Очень удобная вещь. Когда докрутить нужно, дожать или сорвать гайку. Э, сама эта внутренняя часть, шарнир, он разборной. Выкручивайте винт и также продаются ремкомплекты для него. В данном случае вороток называется CFAE 1615. Это номер по каталогу. Удлинители 250 мм удлинитель под одну-вторую я уже показывал, и еще один есть удлинитель 125 мм. Три удлинителя под четвертую дюйма 100 мм, 55 мм и гибкий 150 мм. Два кардана, 1 четвертая дюйма и 1 вторая дюйма. Молоток длина 325 мм, рукоятка. Деревянная, материал затопления, указывается орех. Вес молотка 500 грамм. Также номер есть у молотка. То есть, можете в каталоге найти. Набор Г-образных шестигранных ключей. Они только таком пластиковом блистере идут. И теперь по битам. Биты идут в наборе под 1,4 дюйма. И идут биты побольше под... Наверное, хотя здесь один наверное, на все биты у нас идет. Нет. Разные переходники. Под одну четвертую и под одну вторую. Под одну четвертую у нас биты идут в специальных битодержателях. Вот. биты торкс. Торкс с отверстием есть. Обычный торкс. Шестигранные биты. Крестовые и шлицевые. То есть удобно. Биты применяются через переходник. Адаптер специальный для бит. Вот он. Идет в комплекте. То есть в адаптер оставляете нужную биту. И есть... Вот такая отверточная рукоятка. Длина ее 165 мм. Ручка здесь пластиковая, также номер по каталогу. Вставили и сюда вставили уже нужную битку. И также можете подсоединять сюда и трещотку. Биты под 1,2 дюйма. Здесь их немного 5 штук. 2 шестигранные, 2 торкс и одна крестообразная. Также применяется вот с таким вот битодержателем. Это уже под одну вторую. Сюда можно посадить или трещотку, или воротки, которые я уже показывал. И теперь перейдем к головкам. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие есть, головки длинные и головки торкс. Головки длинные, общее количество 13 штук. Самая маленькая 6 мм головка. И самая большая у нас идет 22 мм. Головки длинные. Две свечные головки 21 мм и 16 мм внутри имеют резиновые вставки, и головки торкс. е 4 у нас самая маленькая головка торсовская. И самая большая у нас 13, Е13, вернее Е13, Е20 самая большая. Общее количество головок Торкс вставляет 11 штук самая большая e 20 и самая маленькая e 4 головки длинные вернее головки короткие под одну вторую дюйма у нас 20 штук под одну четвертую 12 штук вот здесь у нас будут короткие самая маленькая 4 мм 6 граней самая большая 13 мм шестигранная также по головкам коротким под одну вторую у нас самая маленькая 8 мм и самая большая 32 мм. Без головки 32 мм составляет 250 грамм. Головки полностью, они идут без каких-то рифлений, они полностью отполированы. Надпись на головке 32, топ-тул и номер по каталогу имеется. Очень хорошая полировка вообще у инструмента Top Tool. Здесь каких-либо ни заусен, ни следов отлития. То есть ничего не найдете. Инструмент профессиональный, хорошего качества, отличного качества. Нижние крышки все. Верхние крышки у нас набор ключей комбинированных. Общее количество 17 штук. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 24. Видите, нижняя, вернее, часть, где идет рожок, она немножко уходит вниз. Это очень удобно. Отличная полировка. Ключа надпись Top Tool. С обратной стороны номер по каталогу. И очень удобная рукоятка, потому что она не широкая. а узенькая, очень хорошо лежит в руке. Ключи разрезные, так называемые для трубопроводов. Четыре ключа здесь идет. Размеры ключей 10-8, 13-11, 14-12 и ключ 17-19. Это для трубопроводов. Набор выколоток. В пластиковом держателе идут. Также у каждой единицы вот из данного набора есть номер по каталогу. Вообще весь инструмент набора наборе имеет свой номер. Плоскогубцы и кусачки. Плоскогубцы длина 185 мм, кусачки длина 160 мм. Рукоятки идут пластиковые. Ну, очень, хорош, очень хорошая комплектация у данного набора. Как видите, практически все представлено для обслуживания автомобиля. То есть, весь инструмент в одном наборе идет. Клещи. Длина 200 миллиметров. Здесь что указывают у нас на плечах Указывает, что это хромо сталь. Клещи. CRMO. Надпись Топтул и номер также по каталогу. И набор отверток. Швецевые, крестовые. Вот. Такие отвертки идут в наборе. Также номер имеется по каталогу. Размер указан на рукоятке. Здесь идут 4 длинные отвертки у нас. И две короткие. Одна крестовая и одна шлицевая. По комплектации данного набора все. Набор уже большой, запирается он на 4 замка, 2 металлических замка идут спереди и два пластиковых замка идут по бокам верхней крышки. Состоит кейс из двух частей, пластиковая зависа, но внутри вы видите металлические штыри идут, то есть усиленные. В верхней крышке инструмент хорошо держится. Главное, защелкивать его до конца. Ключи. Хорошо все, держится на своих местах. Сам конечно, кейс он. большой. Вес набора 13,5 кг. Ширина кейса 55 Длина 41 см. Высота 12 см. На верхней крышке надпись top tool главное все закрывается отличный набор с отличной с отличной комплектацией и тем более на инструмент top tool гарантия идет пожизненная ну кроме кроме бит потому что биты это расходный материал спасибо что смотрели наш видеообзор подписывайтесь на канал ставьте лайк кому это видео понравилось или помогло с выбором набора инструментов